Для мышц, как мы уже говорили, очень полезен такой фактор, который называется отдых. Что нам дает отдых? Отдых нам дает вот такой приятный процесс, который называется сон. Если вы хотите иметь крепкие мышцы, чтобы эти мышцы могли после тренировок интенсивно восстановиться, укрепиться, то нужно спать в среднем. А у нас люди умудряются спать, да? У меня пациенты были здесь постока спят, есть 5 спят, вот постока, постока, ну постока. Равно есть пациента, который некоторым приедет спать постока. я предлагаю посток, Именно для того, чтобы да, мышца могла хорошо восстановиться. Но тут опять же очень есть важная вещь. Мы говорили, да, что у нас и сон должен быть таким полноценным. Что такое полноценный сон? Лучше с 22 часов, но в крайнем случае с 23. А дальше отмеряете вот это время. То есть, допустим, в этом часике, скажем так, в 10 легли, 9 часов поспали, то, к примеру, с часиков в 7 утра вы что сделали? Проснулись. Ну, или пораньше проснулся в 6. А разница понятна, что такое полноценность? Если вы хотите иметь крепкие, сильные мышцы, чтобы эти мышцы могли восстанавливаться, наращиваться, сон еще должен быть какой? В полной темноте и полный полной тишине. Вот только эти два условия да, называют сон полноценный, Потому что только в вот этих условиях ваш головной мозг вырабатывает большое количество сложнейших веществ, которые способствуют росту мышечной ткани. Не будет у вас полноценного дня, молодежь так вот думает, ой, пойду потренируюсь, потом на дискотеке выходные потусуюсь, потом приходится спрашивать, что у меня мышцы не растут. Как тусоваться просто по ночам надо меньше, да? спать надо по ночам, а не на дискотеках время проводить. Нет, если конечно мышцы хочет. Не хочет, пожалуйста, пускай всю ночь тусуется, на следующий день отсыпается, но хороших сильных мышц у него никогда не будет, результативных да? тоже никогда не будет. Просто вы понятно.